Привет, друг! Я знаю, что ты слышал о том, что люди зарабатывают в интернете большие суммы, но не умеешь делать также. По ссылке в описании тебя ждет нечто волшебное. Тебе осталось только нажать кнопку, ну или оставаться в той ситуации, в которой ты находишься сейчас. Дамы и господа, леди и джентльмены, сегодня в нашей студии человек, который вот сегодня, сегодня важный исторический момент. 12 февраля... Ну да, 12-го получается. 2016 -го года набрал таки 100 тысяч подписчиков на канале по Dota 2. В это не верили. Я говорил, что Dota 2 плохая тематика. Я до сих пор так считаю. Сейчас посмотрим, согласится ли с нами Миссисипи. Собственно, Миссисипи. Михаил. Михаил. А, теперь Михаил уже. Да, просто я смотрю, уровень растет. Михаил, просто ты можешь просто Михаил. Если, если быть точнее, 20 минут назад взял 100 тысяч подписчиков. Что делал? Снимал видосики на YouTube. Нормально, я тоже. Все, ребят, всем спасибо. Надеюсь, секретов... Самый легкий планеты. гайд. Удачи, да. Самый легкий гайд по... Но на самом деле, то есть в чем секрет? Потому что многие сидят, вот сейчас даже мы сидели в конференции в скайпе, ты зашел, типа 100 тысяч подписчиков, там сидят два моих ученика на коучинге. Они просто потерялись, не знают, что делать, им подсказываешь, подсказываешь, они пока еще не понимают, до них еще вот они в процессе. А а на, де... что, что, что, да, да. на самом деле, как мне кажется, нужно просто в этой сфере начать плавать, потому что как я начал, допустим, плавать в этой сфере, я зашел на канал к Матвею, ну, без шуток, да, зашел на, на канал заработок в интернете с нуля, посмотрел, ну, и думаю такой, типа, а почему бы тоже не сделать канал, вроде как на заводе, я тоже не собираюсь работать там 5-10 лет, вот, ну и сел, начал пилить видосики, а там уже как пошло. На самом деле, реально ничего трудного нет, главное это стабильно выкладывать видео. Вот, и крутой Но контент. знаешь, я бы вот немножко поспорил, у тебя все-таки еще идея, ты немножко с идейкой. Ну, еще, идея, да? конечно, да, нужно, нужно пробовать. Нужно делать то, что никто сейчас не делает. То есть, если говорить конкретно про меня, да, я делал то, что никто не делал по доте на этот период времени. То есть, я думаю, кроме тебя тоже рампашки никто не снимает, поэтому. Ну да, видишь, секрет получается все-таки не совсем то, что никто не делал, а взять какую-то нишу, в которой уже куча популярных каналов, и сделать то, что никто не делал. Вот так, наверное. Да. То, только, кстати, это, кстати, самое оптимальное. Потому что некоторые, знаешь, говорят, вот мне недавно писал чувак, он хочет, хочет снимать игру Rocket League, и вообще никто не смотрит, вообще никому нужно. То есть все-таки вот в какой-то классной нише находить какие-то темы. На самом деле, знаешь, я бы даже сейчас так сказал, когда уже на опыте, очень многие говорят там, хочешь доп снимать, а он такой говорит, нет, не хочу, там все занято. А сейчас я понимаю, что когда занято, пробиться намного проще, чем когда не занято. Но То это есть... вот про тактику, которую мы сейчас начали применять, тоже сам видишь. Да. Просто если посмотреть то по доте, по тегу, да, там мы с Миссисипи просто сидим там, ну практически Корр у нас, не если не считать, да, мы, во-первых, там корни пустили очень мощно в последнее время, и если не считать там, ну, англоязычных каналов, просто там тяжело, но ну, потому что у нас на русском языке контент, то мы практически там сидим, просто друг друга там обгоняем. Я вот смотрел популярные видео по доте, вот буквально два дня слежу, и там, знаешь, у нас с тобой мой ролик с твоим вот так туда-сюда да. просто... Перегоняем аудиторию. А вот, кстати, если так посмотреть, то реально все, кто вот что-то тоже на ютубе делал по Dota, они сейчас уже где-то вон там вот снизу, поэтому такая Мы сегодня тоже анализировали. Там интересно у них. Очень товарищей. большая даже, проблема. Некоторые даже теги уже не ставят, говорят, зачем? Я уже и так свои там 10 тысяч просмотров делаю, как бы мне эти теги, теги не нужны. Привет, друг!